Добрый день, с вами Дана Биноа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема как проверить растения после покупки. Сегодня я приобрела красивую диффенбахию, она сортовая, встречается редко, состояние ее не самым лучшим образом, потому что я вижу здесь гнилый стебель, видимо здесь был листик и его оторвали, земля очень мокрая, скорее всего корневая система там уже пострадала, но пока я не увижу корневую, пока ничего сказать не могу. После каждого приобретения растения я изучаю листики, вернее состояние растения листики, стволы и корневую систему. И уже после этого определяю, что делать с растением: пересаживать его, сделать перевалку или лечить. Как правило, покупаю растения в горшочках пластиковых. Давно не встречал глиняный горшок, поэтому здесь затруднительно будет извлечь растение вместе с землей. А поскольку земля мокрая, жестко я тоже вынуть не могу. Иначе оторвется корневая система. Что здесь можно придумать? Ну, по краю ножом отделить землю от горшка и потихоньку вынуть растение. Так, земля выходит. Так. Корневой пока не вижу. Если корневой не видно, потихонечку снимаем слой за слоем сверху а, грунт. Доходим до того момента, когда появятся корни. все-таки нужно понять какая здесь корневая система что-то я пока корней это не вижу да вот он сгнившая тут часть дефинбахи земля вообще-то вся распадается корневой системы Вообще нет. Вот такие у нас продавцы есть на авито. На ваших глазах я вынула это растение. Оно оказалось вообще без корней. Замечательно. Что в этом случае мы делаем? Укореняем черенок. Никакой пересадки и перевалки. Здесь речи не может быть. Здесь просто всунули черенок в землю. Она даже легко рассыпалась, она не приобрела форму горшка, не спрессовалась. Вот вам и проверка. Что в данном случае я сделаю? Я промою весь стебелек от старой земли, оторву вот эту часть сгнившую. Срежу, сре, сделаю срез на стволике, обработаю обязательно этот черенок и буду укоренять. А на этом все. Жду вас в следующем видео.